Друзья, хочу показать вам очень интересный эксперимент. Этот эксперимент из области секретных технологий. Сейчас мы будем проводить с вами процесс электролиза, в ходе которого мы будем получать только чистый водород, без кислорода. При этом мы не будем использовать мембранные или какие-либо другие физические системы для разделения водорода от кислорода. Итак, поехали! Поехали! Для проведения эксперимента нам потребуется дистиллированная вода, нам потребуется один электрод из нержавеющей стали, и второй, внимание, электрод должен быть сделан либо из цинка, либо из меди. А также нам потребуется обычная емкость, в которой мы будем проводить процесс электролиза. А теперь внимание, это самый важный ингредиент для проведения данного опыта. Это глутамат натрия, усилитель вкуса. А теперь вы можете увидеть, что на отрицательном контакте мы получаем водород, а на положительном ничего. Друзья, к сожалению, из-за ограничения по времени проведения съемки в ТикТок, мне не удалось вам показать полностью весь процесс электролиза, в ходе которого мы получали на одном электроде только чистый водород, а на втором электроде мы не получали вообще ничего. Это процесс так называемой химической сепарации водорода от кислорода. И в этом ролике я хочу устранить этот недочет и показать вам весь процесс электролиза полностью. Обратите внимание, правый электрод сделан из нержавеющей стали. На ней мы получаем чистый водород. На левом электроде, который сделан из цинка, мы не получаем вообще ничего. Посмотрите еще раз этот процесс с более близкого расстояния. Вы можете увидеть, на правом электроде Выделяется водород на левом «Ничего».